Всем привет! Вы на канале Science TV. И сегодня мы выясним, почему свинью считают грязнули. И добавок парочку интересных фактов. После просмотра обязательно оцените это видео лайком или же дизлайком. И напишите свое мнение в комментариях. Для меня это очень важно. А мы начинаем. Приятного вам просмотра. Дружба человека и свиньи началась очень давно. И насчитывает по крайней мере 60 веков. И все это время свинья кормила и продолжает кормить человека своим мясом. Салам отдает ему свою кожу и щетину, которая тоже используется для разных хозяйственных нужд. Но и человек не оставляет свинью без внимания. Он посвящает этому животному сказки, рассказы, пословицы и поговорки. Правда, во многих из них о свине говорится с иронией, а где-то они и вовсе представлены как тупые, нечистоплотные животные. Помните поговорку «грязный как свинья», а то и совсем короткое ругательство «свинья» которые все без исключения люди воспринимают как обиду. Однако обижаться не стоит, потому что свиньи – это близкие родственники человеку по крови. Медики считают, что после того, как в организм свиньи ввести человеческие гены, ее органы можно пересаживать человеку взамен ее больных или поврежденных органов. И это еще не все. Если некоторое время внимательно последить за жизнью и поводками животных, то можно убедиться, что образ жизни свиньи очень похож на образ жизни человека. Свиньи очень любят гулять на свежем воздухе, да и питаются они желудями и всевозможной бурдой, приготовленной для них человеком, только по необходимости, потому что ничего другого не дают. Желуди они правда любят, но не меньше обожают овощи и фрукты, да и воду не будут они пить, какую попало. Известен случай, когда в 1989 году в Лондоне, на проходившейся в Гайдпарге британской сельскохозяйственной выставке, ее участницы свиньи отказались пить лондонскую воду из-под крана которая и в самом деле имела неприятный привкус. К счастью, фермеры предвидели это и захватили с собой канистры с чистой водой, чтобы животные не мучились от жажды. И также, вопреки всем наветам, свинья очень чистоплотное животное. Во всяком случае, она старательно делает все возможное, чтобы избегать неприятностей. Она никогда не ляжет на грязную подстилу, если рядом есть чистая. Свиньи обожают купаться, если рядом нет озера или реки заботливый хозяин должен хотя бы раз в неделю обливать своих питомцев чистой прохладной водой. Так что вы теперь и сами можете ответить на вопрос, почему свиней считают грязнулями, ведь в домашних условиях они не могут сами ухаживать за собой и вынуждены жить так, как их содержит хозяин. Ну, а ему, очевидно, удобнее считать свинью грязным животным, чтобы с ней не было столько хлопот. А на этом данное видео подошло к концу, если оно было вам полезным. То поделитесь им и поставьте лайк. А также не забудьте подписаться на канал, для того, чтобы в дальнейшем не пропускать полезные и интересные видео. А вот еще пару интересных видео с моего канала. Увидимся в следующем видео. Пока!